Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. В данном видео хоть и будет фигурировать теория плоской земли или полезность вакцин, ну, вакцинированная как таковое, на самом деле видео не об этом. В сети появилось видео, не так давно было выложено в сеть, там Александр Панчин с еще одним, так сказать, официальным представителем от научного сообщества обсуждали вопрос, откуда берутся плоскоземельцы. Рекомендую посмотреть его. Потому что вот это видео посвящено официальной позиции общемировой, не только Российской Федерации, а именно общемировой. Итак, если вы ждете аргументов, да, ну, если вы а, сомневаетесь в полезности вакцин, да, вот, а, если вы сомневаетесь в форме земли, если вы сомневаетесь в том, что такое электричество или еще в чем-то, все. Больше никаких аргументов научных, да? научный метод, как этого требует котющик, больше этого не будет. Все официально теперь все сомневающиеся, кто отклоняется от официальной точки зрения, ну, в данном случае научный, да? вот. их, так сказать, сомнение будет ну, уже как бы названо бредом. Это они уже рассуждают не о том, какой форме земля, да? а о том, они уже признали это бредом и рассуждают о том, как этот бред попал в вас. Вот так вот. То есть в лучшем случае вас просто будут высмеивать, в худшем вас познакомят с санитарами. Ну а если будете капризничать, применят мягкую фиксацию. Но это в худшем случае. Но ну, в этом направлении все движется, просто это уже очевидно. То есть не ждите аргументов, просто если вы отклоняетесь от официальной научной так называемой точки зрения, то все это есть бред. Доказательства больше не нужны, все это уже объявлено бредом. Вот такая это позиция общемировая, но в данном случае видео со стороны Кремля вложено. Да? Так что спешу вас с этим поздравить, сказать, что я этого не ожидал или ожидал, это неверно, потому что я просто знал, что это будет, это просто вопрос времени. Это просто был вопрос времени, когда это случится. Вот это случилось, в этом направлении мы двигались и двигаемся дальше. Мы, я имею в виду, все человечество в данном случае. Значит ли это, что перестанут появляться сомневающиеся люди? Нет, они, конечно же, не перестанут появляться. Как долго это направление будет выдерживаться, не могу вам сказать, но на сегодня это так. Так что автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, будьте аккуратны в своих высказываниях. Возможно, да невозможно, изопов язык, он уже снова входит в наш обиход. И, видимо, будет более, так скажем форсированно вводиться в нашу жизнь. На этом все. До следующего видео. Всем пока.